Добрый день, дорогие друзья! Я очень рада вас всех видеть и приветствовать в нашем офисе. Мы можем уже привести, привести большой вред, интоксикацию и даже отравление. У нас были смертельные случаи даже в Шевалинском районе, когда ребенок погибал от передозировки парацетамола. Потому что бывают такие интоксикации вот при той же вирусной инфекции, когда дети, родители начинают давать пар... именно конкретно один препарат, парацетамол, дает, дает через два часа еще дает, и ребенок погибает у нас конкретно от того, что парацетамол, он очень токсичен на печень, гепата, значит, именно на печень, поэтому там идет дистрофические циррозные изменения, а печень это главный у нас э, орган, который участвует и в обмене веществ, в общем, Единственный, конечно, орган, без него мы прожить никак не можем. Поэтому сейчас, придя в эту компанию, я, конечно, переосмыслила вот все то, какую пользу мы можем принести своим детям, своим внукам, принимая и используя вот эту уникальную продукцию корпорации Фахова, которая натуральная, безвредная, не имеет никаких противопоказаний, нет даже передозировки. У меня отнучка, внучка, она так полюбила эликсир Феникс, вот, препарат, что она могла выпить его за раз, в возрасте 2-3 ну, года было. Я вначале, конечно, волновалась, но потом я поняла, действительно, перед рацизировки никакой нет. Потому что здесь доза, во-первых, минимальная, но она так, так рецептура создана, что каждый элемент, каждая частица вот этого эликсира феникса и и всех этих э, микроэлементов, макроэлементов, и олигосоветов. Так она в рецептуре сделана, что каждый по эффекту синергизма усиливает действие другого. То есть мы, значит, можем использовать не только как профилактические эти препараты, но и с лечебной целью, если мы будем принимать большие дозы. Ну что я еще хочу сказать, что вот 40 лет стажа у меня, да, до сих пор я еще работаю, еще нуждается во мне медицина. Хотя я уже, конечно, вот, все обо мне изменилось. Я уже и против назначения антибиотиков, потому что многие педиатры уже при любой вирусной инфекции стараются антибиотик назначить, потому что нет хорошего для детей противовирусного препарата. Иммунитет слабый. И поэтому три дня проходят, и мы уже видим ослабление, ларенгиты, абсолютивно и так далее. А когда мы назначаем антибиотики, даже уже целенаправленно, оправдано то мы на целый месяц, получается, ребенка лишаем иммунитета. Почему у нас часто болеющие дети? Потому что они болеют, мы им назначаем массивную антибактериальную терапию, иммунитет не восстанавливаем, и за месяц они снова другую вирусную у нас наслаивают, и вот так заколдованный круг. То есть выздоравливают у нас практически те, и редко болеют у кого иммунитет хороший. Изначально, который дали, ну, наверное, родители и так далее. Поэтому я хочу сказать, что здоровье наших детей зависит от здоровья, у нас, и вот у нас даже как тут круговорот получается, что здоровье, получается, ребенка зависит от здоровья женщины, а здоровье женщины, которое вынашивает ребенка, зависит, какое здоровье у подростковом возрасте, у наших подростков, а подростковом возрасте, какое, значит, мы его родили и воспитали. Поэтому я хочу сказать, что сейчас уже на сегодняшний день ну, наверное, ближе уже к процентов детей, которые рождаются с периметальной патологией ЦНС. И это очень печально. Вот по статистике, раньше у нас не было столько неврологических больных, не было столько ДЦП, аутизма, и мы даже, даже не, не знали, что, как он вообще по клинике выглядит, так только научно знали. Да? А сейчас на моем личном участке у меня 6 аутиков, ДЦП у нас четверо перинатальные патологии вот из 14 новорожденных, которые родились в этом году, ну они практически все. Вот группа риска, реализации, группа риска по перинатальной патологии ЦНС. Поэтому вот эта продукция, она очень хорошо поможет нам. Вот именно, вот ребенок родился и вот у нас уже три препарата продукции. Паста роза, эликсир феникс, так, ну, лен у нас полутора лет идет. То есть да. вот эти вот продукции уже нам нужны с самого рождения. Для чего? Потому что когда только ребенок рождается, идет период адаптации месячной. Представляете, он питался ну, у нас, получается, на утро, утром, что а тут надо самому желудочно-кишечному тракту работать, правильно? И как мы ему поможем это все, и флору восстановить, и чтобы никаких эрозий, и так далее. Почему дети наши срыгивают, колики бывают, мамы не спят и так далее. Аллергические состояния это все вот период адаптации. Идет. Поэтому если мама, они сейчас мама уже многие знают о нашей продукции, пасту розу на сосочек, буквально капельку, во время кормления, и ребенок спокоен. Вот эта пасту она имеет бифи, бифидофактор, который способствует росту самой нашей бифидой и То есть идет становление. И функции правильных кишечников, всасывания питательных веществ и так далее. И также иммунитет, иммунные клетки у нас в кишечнике, ну, до 80%, там они по всей э, лимфатической системе, которая идет вдоль кишечника, угу. они у нас расположены. И эликсир феникс. То есть вот сейчас получается, вот даже я там подумала, вчера проанализировала, вот какую-либо карточку беременной не берешь, ну, когда патронаж делаешь, ни одной здоровой у меня мамы нет. Цитомегаловирусы растут. Относительно цитомегаловируса это очень опасный, кстати, вирус, который приносит даже внутриутробно гибель плода. Таксоплазмоз, хламидии, Очень много у нас сифилиса, который принесли, допустим, мамы 5-7 лет, их профилактически ставят антибиотики. То есть они же целенаправленно губят иммунитет матери. И ребенка ребенок. в том числе. Да. То есть мы уже получаем ребенка, он уже получается у нас, можно сказать, с нулевым иммунитетом. Поэтому эликсир, феникс, он уже с рождения у нас уже детям показан. У него доза это буквально одна капля на месяц жизни. То есть месяц, одну капельку можем капать. Да? Эти, этот феникс можно в ладошечки втирать, в стопы, в еремную, в венку, потому что у нас дышат дети кожей, и это да. моментально все всасывается. У меня был значит, случай, она была, конечно, партнером нашей компании. Она даже была, ну, даже подруга, не знаю, как ее назвать, но партнер нашей компании, которая мы в очень хороших отношениях. Она родила третьего ребенка. Два ребенка у них очень проблемные с перинатальной патологией. Девочка очень такая нервная, и значит, нарушена нарушены моторная функция, и нервно-психическое развитие, и заикание, и все прочее. И вот она решила третьему ребенку сразу давать пасту розу и феникс. Я ей дала, сказала, давай, по каким дозам, все. Я так была удивлена, через две недели восстановились все рефлексы. Вот этот рефлекс чагового вот, автоматизма, опоры. За две недели прошел, когда мы эту пиронзальную патологию наблюдаем до года. еле-еле да. к шести месяцев это все компенсируется. Вот был наглядный пример. Сегодня ребенку три года, и он замечательно развивается, он идет вперед. И она говорит, я так удивляюсь, вот раньше я не знала эту продукцию, сейчас было, все было бы, у меня у старших деток тоже хорошо. Вот эти два препарата можно уже с рождения. С полутора лет, я хочу сказать, что это профилактическая да, направленность идет. Значит, линжи с полуторалетнего возраста рекомендуется. Но линжи мы очень любим, потому что для взрослых тоже ну хорошо. Это и профилактика Альцгеймера, все мы хотим умереть в да? У него очень много действий. И профилактика раковых заболеваний. Здесь, значит, потому что идет самая кислота линжи и Германия. И обладает очень сильным противораковым эффектом. Наши уже врачи взяли его на вооружение и дают больным после химиотерапии, после операции на онко, при онкозаболеваниях. То есть наши врачи уже начали его применять. Поэтому многие уже знают его действия. Кроме того, он обладает, еще снижает сахар, улучшает работу почек, ну и поджелудочные железы. В общем, он очень хороший. Но главная у него работа, раз его называемые мозговые капсулы. Он снабжает очень хорошо кислородом, питательным веществом именно клетки головного мозга. Вот понимаете, когда ребенок рождается, стремительные роды, или наоборот, затяжные роды, многоводие, кесаровосечение сейчас плошь и рядом. Раньше кстати, не было в 60-х годах этого. То есть асфиксия ребенку у ребенка есть головного мозга, правильно? И если мы.. Ну вот не нежелательно давать в этом возрасте, но феникс, он работает аналогично. Он же регулирует все функции органов и систем, и в первую очередь именно и центрально нерв с этим, как регулятора всех органов, правильно? Да. Поэтому вот Феникс нам в этом плане поможет. Значит, мы говорим, что, я раньше говорила, что, вот он, допустим, у нас хорошо у детей, у нас нет инфаркта, да? А оказывается, инфаркт у нас есть, только они у нас завуалированы другим диагнозом. Вот пишут, допустим, антранзиторная кардиопатия. Это инфаркт. Это а, получается асфиксия, гипоксия, миокарда. И что мы назначаем? Рекар мы назначаем, надеемся на него, да, а потом мы в подростковом возрасте находим у них вегетационное состояние по кардиальному типу, миокардиострофии и так далее, то есть до конца не доводим. А если бы мы выдали бы ему эту продукцию ребенку, у, у нее сразу улучшилось бы правоснабжение, питание, сердечные мышцы, да? Поэтому вот вы сюда пришли, вот немножко берите себе на вооружение, как расти здоровых внуков теперь уже получается, да? да? Вот я сейчас внучку вообще, вот сама педиатр, но антибиотиков у нас в доме нет. Я лечу ее только вот нашей продукцией. И она ее любит, она в этом плане молодец. Так, ну что еще я хотела сказать? Значит, с профилактической цели в основном у детей используют, конечно, вот эти препараты. Паста роза, линжи, феникс, чай, можно, да? А вот... А уже с лечебной целью все остальные. Но раньше я где-то читала, что даже вот эликсин драгоценности используются в 12-летнем возрасте, с 12 лет. Но если это такое заболевание, даже есть у детей заболевания, геморрогические воскулиты, ревматоидные артриты, тяжелые заболевания, липозы в конце концов трехлетнего возраста, даже с полуторалетнего, я вот работала по возрасту к отделении. Поэтому все эти. Через меня проходили тяжелые заболевания, которые, конечно, дети погибали. Поэтому три драгоценности, в принципе, можно давать уже с трехлетнего возраста. Три года, это будет доза 1 8 мая, допустим, капсулы, 7-летнего. При тяжелых То есть при тяжелых заболеваниях он оправдан. Ну, кальций. Так, что я еще не сказала про... вначале, да? Вот это у нас вообще-то продукция из серии Фигуляция. регуляции. К серии очистки относятся у нас пять препаратов. Это Гасен, это чай Лювей, Санцинь и Суйчинфу. Су Вообще отличные препараты, конечно, и для взрослого, да? Потому что китайцы как говорят, что здоровье человека зависит от трех моментов. Это чтобы был здоров желудочно-кишечный тракт, дорога жизни они его называют, чтобы это были чистые, хорошие, эластичные сосуды, которые доставляли эти питательные вещества до клеток. И, конечно, здоровые клетки. Поэтому вот эта продукция и все эти нанотехнологии, вот эти все секретные рецепты, они действительно восстанавливают здоровье у взрослых. То есть мы думаем, вот хронические заболевания лечатся. Наша же как терапевту, наша, наша медицина. Есть понятие хронических заболеваний. Есть у нас МКБ, там, тысячу с чем-то наименований, да, заболеваний. И вот хронические заболевания. То есть вот поставили хронические заболевания взрослому, все. Есть стадия обремиссии, стадия обострения. А оказывается, это хроническое заболевание можно победить. Потому что все клетки обновляются нашего организма, Внутренние клетки, клетки внутренних органов обновляются каждые 6 месяцев. Нервной системы, позвоночника, суставов и костей, там, конечно, год идет на обновление. Поэтому, если мы в это время будем пить продукцию, и это все доходить будет до клеток наших органов и систем, мы на... Возра... Ра... будут рождаться новые клетки, старые будут уходить, новые клетки родились, Вот да, где новый. наше здоровье, понимаете? Поэтому мы сейчас живем в такой век, когда питание это и красители, и гормоны там, особенно у фурицы и так далее нас пичкают. Очень много сейчас рыбу вообще невозможно есть, там одни паразиты вот бесконцах, да? То есть все нас отравляют и отравляют. И где нам брать здоровье? Самим надо его добывать, правильно? Да. И вот наша компания, мне с чем нравится, она единственная в мире компания, во-первых, она государственная, у нее свой научно-исследовательский институт, который возглавляет Тан Юджи, которому уже за 90 лет, и он еще его возглавляет. Вот представьте, какое здоровье, какое долголетие дает наша продукция. Да. И мне еще нравится то, что они берут ответственность, единственная компания, которую я знаю, ответственность за здоровье всего человечества, то есть оздоровят не конкретно какой-то регион, даже страну, а сейчас 86 стран мира, они уже вовлечены, они уже поняли, какая уникальная эта эффективная продукция, которая восстанавливает здоровье и долголетие, и У нас же еще и омолаживающие есть, и другие моменты, да? То есть, ну, вы даже не пожалеете, если вы даже вот прикоснетесь к этой продукции. Я считаю, что нам вот лично, мне повезло, что я... Узнала об этой компании, но ни в одной компании не была. Вот именно вот той компании, вот, которая, может быть, я заслужила, не знаю. Спасибо Господу Богу. Так, ну, в общем, вот эти пять наименований, чем они хороши? Значит, ну, чай любые, чай рецептура еще, конечно, Императорских времен, она не изменилась. Чем она хороша? Потому что они действуют и на уровне кишечника, и на уровне сосудов лимфатических, даже межклеточную жидкость. Она, то есть выводит все токсины, все обменные эти, метаболиты, азотистые, там, все это выводит, даже выводит соли тяжелых металлов, но это больше, конечно, санцин выводит. Ну, радионуклеиды, все, что в общем вредно человеку, все это чай уже помогает. Поэтому иногда в гипертонии, очень много гипертоников, значит, они ну, давление держатся из-за того, что очень засорено все это. Да? Плюс они задерживают очень много жидкости, А он является мягким диуретиком, который не выводит калий, как все наши, мочегонные препараты, то есть он сберегающий здоровье называется, да, вот это чай львей, все его очень любят. Его и детям, кстати, можно детям пить, особенно тем, которые с нарушением миновища, с да, вот таким деткам. Так, теперь, значит, санцинь. Но санцинь, он тоже относится к группе очистки, практически он действует как чай львей, но он более мощный препарат. Там, значит, во-первых, есть в составе Алоэ, он очень хорошо и заживляет все в желудочно-кишечном тракте. Он очень благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт, на функцию его поджелудочной железы и печени. Даже значит, были случаи, когда были хорошие результаты при раке поджелудочной железы. Хотя наша медицина на сегодняшний момент с этим диагнозом справиться не может. Не просто поджелудочной железы, это все, это уже финальная стадия, да? финальный конец. Ну и вот он как раз и выводит соли тяжелых металлов, все из организма то, что нерастворимое. Вот всегда Фитально раньше приводила значит, профессию парикмахера. Да? Они вдыхают очень много вот этих паров. Мепаров, и в основном волосинки мелкие-мелкие, они тоже их вдыхают. Почему у них аллергия? Я раньше считала на парфюмерию, оказывается, больше всего это идет. Поэтому это очень хороший продукт. Но для детей он, шкаф нам пригодится для детей. В основном это, конечно, если это будет отравление. Потому что он все вот эти токсины, все и уберет. Отравление любыми, грибами, лекарствами, химическими препаратами, но всем. Да? Поэтому он, детям мы его тоже даем, но уже в дозах, ну, конечно, не таких, как у взрослых. Это уже... Смотреть, какой возраст и так далее, смотря какое заболевание. Вот у нас есть тяжелое заболевание, я вот тоже недавно подумала об этом, и недокококовая инфекция. Ну, за мою практику их было три. Один поступал в очень тяжелом состоянии, уже трупные пятна, вот, ну то есть все уже. Это же нарушение ДВС-синдрома уже начинается, да. Я вот подумала, вот бы сан да, с да, детям. Вот сразу, когда только начинается звездчатая сыпь, когда еще ДВС-синдром у нас не развился, это явное выздоральная плюс алексин феникс, да? Ну, это вообще была бы красота. Так, ну и теперь, значит, еще относится Гасен. Гасен любят полненькие. Что-то я забыла про него, надо мне себе тоже попить. Гасен, Потому что в нем содержится конжак, высокоплотный хитозан. Он, когда мы его принимаем внутрь, он увеличивается в 30 раз, и он как губка втягивает все себя, что в кишечнике не всосалось. У нас очень много с возрастом каловых завалов. Да. Каловых завалов. Отсюда запоры, непроходимости и так далее. Поэтому все проблемы этот препарат решает. Потому что он, когда увеличивается, ну, во-первых, все растягивают наши складочки, да, особенно mm -hmm. вот где в углах вот пошла, допустим, восходящая кишка. И вот в этих складочках, и где внизу, да, они же там все слипается, и там обычно все это прилипает, да разглаживает и все это на себя адсорбирует. Во-первых, он, они эти каловые завалы гаосен и эти камни твердые, адсорбируют и выносят В общем, гаосен очень хороший препарат в этом плане. Кроме того, он снижает сахар, поэтому сахарным диабетом диабет тоже его рекомендуют. Но он больше работает именно в кишечнике, то есть никуда не всасывается. Холестерин снижает, сахар снижает, поэтому это очень полезно. Тем же гипертоникам да, полезно. И плюс их уже называют да, питательные капсулы. То есть там все есть. Если кто-то решил немножко побыть на диете, практически он не, клетки его не будут голодать. Вот в этом плане он хорош. Но детям его тоже можно. Я и сказала уже, какие... Мы нашли у детей очень много... И запоры бывают. И очень много сейчас, кстати, детей с ожирением. Мы сейчас проводили диспансеризацию, но прямо ожирение у нас идет и идет. И патологические все эти синдромы, то есть эндокринное ожирение, элементарное ожирение. Так, ну и Суи Ченфу. А Суи Ченфу? Этот препарат, наш Танью Джин, удостоен премии Эйнштейна. Вот такой уникальный препарат, который не ну аналогов его просто нет он растительного происхождения там идет в составе натокиназа экстракт виноградных косточков и геностема и вот то есть вот этот препарат очень хорошо конечно тот кто перенес инфарк инсульты, варикозные болезни потому что лизирует все тромбы, очищает сосуды сейчас кто делает дуплесы сосудов они все так еще говорят ой у меня там на одну вторую, на одну третью сосуды все забиты чем они забиты? Тромбами, атеросклерозаптическими бляшками, правильно? И кровоснабжение уже нарушено. Почему начинается то оборочное состояние, то палатодинное, то еще чего-нибудь похуже. Кстати, у детей у нас тоже бывает палатодинное состояние. Вот сейчас мамы приходят, приходят, что у нас? сосудов, там еще чего-то. По идее-то помогать нам надо, да? Чистить эти сосуды. А вот эти все сосудистые изменения, кстати, тоже причина их вот именно с рождения. У нас часто бывает, когда рождается, и кушеры неправильно ведут, у них просто идут подвыдохи шейных отделов, типа, отзвонка С1, С2, шейных позвонков. И к подростковому дозу, то, ну, начинают вот эти все проблемы выявляться. Поэтому таким нашим детям сучин тоже показано, даже профилактически. Он уже м -м, дается, но ну, тоже его больше -то рекомендуют уже с малого подросткового периода, да? Ну, дозы уже... Тоже можно в трех лет вот, по описанию есть. Ну а для взрослых вот, вот в этом плане хорош. Отлично. Да. Ну я думаю, вот при тех же геморрагических воскулитах, вообще прекрасный препарат, да? Так. Ну и серия восстановления. Здесь всего два, два продукта. Это эликсир 3 три драгоценности для перерального применения и кальций. Ну эликсир Феникс, он разработан на основе эликсира на основе эликсира феникс. Если там у нас кардицепс 75%, то здесь уже доведено до 85 кардицепса. Но хочу немножко оставляться на кардицепсе. Кардицепс, но это главный, он стоит на пьедестале, можно сказать, лекарственный средств. Вот он главный. Почему китайцы, вот именно в Китае он же и растет, почему-то в Тибете, высоко в горах, при низкой значит, кислородной недостаточности, колблых слой. то есть он закален. Почему он? Вот иммунитет такой, да, такая сила в нем. И сам кардицепс, его еще называют, сам знаю, божественный подарок. То есть, когда вот взрослый, мы начинаем его применять, он сам найдет причину первостепенную, которую нужно человеку убрать. Понимаете? Поэтому вот здесь, кстати, кардицепса 85%, да ему подвластны все. И ревматоидный, и бронхиальный, и сахарный диабет, и системная красноволчанка. У нас... В горно есть партнер с Кристианой Красной который принимала всю эту продукцию с упором на три драгоценности, ушла от гормонов, снизила вес и чувствует себя уже не инвалидом, как она говорит, я не лежу, да? а я стою перед вами и все это вам с удовольствием рассказываю. Вот, то есть вот такой гепатит B и С. Вообще у кардицепса он считается, почему мы лечим вирусные. У него еще есть сильно противовирусные действия антибактериальное действие. А против, на вирусы он действует даже гриппа H1N1, гепатит B и C. Лично я, у меня гепатит B и C был. Я вам сказала, что я в гематологии работала, я там заразилась. И сейчас у меня гепатит B отрицательный с 2016 -го года. По на глазу. Вот, я, вот, я уже знаю, как он работает. И, вот поверьте мне, пожалуйста. Так, и, ну и, значит, детям я сказала, что тоже можно, с какого возраста я вам сказала, при каких заболеваниях. Значит, кальций. Мы его называем кальцием, но это витаминно-минеральный комплекс с преобладанием кальция. Уникальный, конечно, препарат чем? Что здесь кальций в жидком ионизированном виде. То есть большая всасываемость. То есть если мы этот кальций приняли, мы знаем точно, что он к нам вошел. А наши химические препараты, кальций, дотридникамид и все прочее, кальциновые, они 20% всасываются, Остальное все в суставы кладутся. Почему сейчас много артрозов? Сколько много людей ходит э, с, как палочками. с палочками, там, с помощью и так далее. То есть мы вредим. Вот. Я не знаю как. А вот этот кальций, он умный кальций. И поэтому сейчас там 67 микроэлементов, все витамины есть. Поэтому все, что нужно и для... Детского возраста и для взрослого У взрослых где-то уже с 20-летнего возраста Начинается дефицит кальция Потому что кальция участвует во многих И в сердечной деятельности В сокращении кальция Даже когда останавливается Мы что вводим кальций Это... Раньше внутри сердечного отделя да? mm -hmm. И для работы всех мышц Скелетных мышц и для неврологии, и в общем, он очень много участвует у нас в обменных процессах. Поэтому кальций нужен. У детей, если будет дефицит кальция, это будет, конечно, в первую очередь рахит, все рахитоподобные состояния, и потом нарушение, конечно, костной системы. Ну, почему видим? у образные потом ноги, X-образные ноги, грудная клетка вот выпирает, тут все келевидное, это все дефицит кальция. Поэтому, если хотим, чтобы наши дети росли здоровыми, красивыми, чтобы у них были хорошие зубы, кариесовые, вообще там. Сейчас буквально у каждого. Да, да. Я просто в шоке. У нас нет сейчас здоровых детей. Если год, лет 20 назад у нас было, допустим, по статистике 8, 80% здоровых и 20, ой, 80, ну правильно, здоровых да. и 20 больных. Сейчас что я вижу? Да, сейчас да. я вижу не то, что наоборот. У нас здоровых детей примерно 10%. Да, да. Инвалидов у меня сейчас 12%. На участке я имею в виду. То есть вот эта патология, как вот растет, растет, ну надо же что-то делать. Но в первую очередь это надо доносить мамам. Мамам доносить, чтобы мамы все-таки хотя бы приняли профилактическую направленность. Правильно? Да. Профилакти... И тогда ваши будут детки здоровы. Поэтому, ну все я сказала, да? да? Вроде все я сказала. Но я хочу сейчас напоследок вам сказать, что учитывая наш праздник, ну, я про свой девиз вам говорила 20 лет. И 20 лет у меня родилось вот такое стихотворение, когда я работала в лематологе. Но линоцари, не навреди. Очень кратко, но смысл глубокий. Это главный девиз нашей трудной, прекрасной работы. Оглянись, посмотри, как нам тянутся руки, глазок детских прочти. Ты спаси меня, врач, медсестра. сестра, отгони мои страшные муки. Прочь болезнь. И печаль, и тоска, всех детей мы поднимем с постели. Чуткость, нежность творят чудеса, и добрые ваши сердца. Но сегодня я хочу просто сказать, пусть дети на всей планете будут здоровыми и счастливыми.